А сейчас, дисклеймер, перед началом видео, я хочу вас предупредить, что тут монтажа будет мало, а следовательно, жаловаться вам будет не на что. Приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Серж, и сегодня я решил вам рассказать просто бомбезную информацию по поводу нового ивента FIFA Mobile 19. Нет, это не будет какой-то новый ивент, это футбольный мороз, который вы можете видеть уже сейчас во вкладочке «События». А что тогда содержится в твоем видео? Я пришел сюда для того, чтобы посмотреть на новый клевый ивент в FIFA Mobile. Ну, ребята, я не кликбейтил, скажу сразу. Но у меня есть просто отличная теория по которой данное событие выйдет. И нет, я не буду вам прямо сейчас об этом говорить. Давайте для начала посмотрим мою интро, а потом уже перейдем к обсуждению данной темы. Не согласны? Проматывайте на 10 секунд вперед. А сейчас интро. Давайте без долгих вступлений. Итак, по моей теории, релиз... Да, классно я играю с вашими нервишками. Ага. Не, сейчас я точно скажу, когда будет релиз. А именно... В среду! В эту среду! 5 декабря! Скриньте, записывайте это видео на видео, сохраняйте, скачивайте... Всем друзьям рассылайте, которые только играют в Fumabile, чтобы были профы того, что я сказал это первым. Итак, к этому есть очень много предпосылок, и сейчас я вам все их объясню, разъясню, разложу все по палочкам. Так, пожалуй, первое мое наблюдение было это то, что в новом событии футбольный мороз будет валюта снеговики и снежки стоп а при причем тут это вообще да при том что именно как только появляется валюта мы получаем собственно самый вент где можно разменять эту игровую валюту эм... может звучит нелогично но как-то по мне, и еще более нелогично будет, если Electronic Arts всеми, наши, всеми нами любимые разработчики выпустят сначала валюту, а потом уже выпустят ивент. Не, это будет как-то тупо. Надо все в один день. А когда нам дают первую внутриигровую валюту к этому ивенту, а именно карамельную трость? Правильно, 5 декабря в эту среду. Итак... И если вам одного пруфа показалось мало, ну, вы, человек, вас не убедить. В принципе, я тоже, мне одного пруфа маловато как-то будет. То вот вам ловите второй. Эта теория подтверждается тем, что когда мы переходим в наше, собственно, событие «Футбольный мороз», нажимаем на другую, любую абсолютно вкладочку, кроме футбольного календаря. Что нам пишут? Не, не надо заходить в фифу и проверять, я сейчас все скажу, если кто забыл. Ну, нам там пишут, приходите, типа, на следующей неделе, а тогда получите этот ивент. А когда следующая неделя наступает для разработчиков? Ну, отследитесь, это довольно просто. Team of the Week, или Команда недели, кто вообще не понимает английский. Когда она обновляется в среду, значит 5 декабря, и следовательно уже через два дня мы сможем насладиться новым ивентом. Ну а сейчас немножечко о будущем моего канала. Так, в Play маркете наверное, уже многие увидели новую игру от Supercell разработчиков Clash Royale. Кто не знает, ну всего три подписчика были подписаны на мой канал еще давно, но раньше у меня был другой канал. Ну то есть я его просто иначе назвал сейчас и попытался немножечко контент поменять. Раньше я снимал там Clash Royale и все прочее, но это не особо-то заходило. Поэтому я решил спустя полгода возродить ютуберскую деятельность, так сказать. И этот канал переименовал. Может, когда-нибудь я сделаю анимацию поэтому, потому что Ну как-то у меня уже идея есть, сюжет есть. Хотя я обычно не пишу сюжет, вы можете понять по моей невнятной речи. Да. Не знаю, почему у меня невнятная речь. Окей. Так в общем, уже вот в ближайшие дни я выпущу гайд, как ее скачать до 12 декабря. Ну, кто не знает, 12 декабря ее релиз. Официально разрабы это подтвердили. Так вот, я ее буду снимать. Ну, а на этом у меня, пожалуй, все. Всем пока. С вами был Серж. Ловите пятюню. И до следующей серии.